Всем привет! С вами снова Оксим. И это уже вторая серия ванилы. И вы, наверное, сейчас спросите: зачем ты бегаешь по посвященным пещерам? Все просто. Я ищу спавнер зомби. Да, я его успел потерять. Зачем мне? Хочу кое-что сделать. Вот он, спавнер. И что я хочу сделать с ним? Я хочу построить ферму зомби прямо на нем, чтобы формить опыт и гнилую плоть. Некоторые, наверное, сейчас скажут, «Гнилая плоть бесполезна, зачем ее фармить?» Так вот, это далеко не самый бесполезный ресурс. Гнилую плоть можно продавать одному жителю, за изумруды. А изумруды уже можно использовать много где. Поэтому ферма зомби довольно полезная. Сначала нам надо выкопать тоннель к нашей базе, потому что бегать по пещерам искать спаунер это слишком долго. Так, ну... Нет. А, я немножко промахнулся. Ладно. Выкопаем еще один тоннель. Итак. Фермы на спаунерах очень простые. И я не знаю, что может быть проще. Все, что нам нужно, это темное место в игре спаунера, слив и место для убивания. И все. Больше ничего не нужно. Но... Мы можем сделать нашу ферму эффективнее. Нам просто нужно дамажить момбов. Еще до того, как они попадут в убивалку. Как это сделать? Например, с помощью песка душ. А где его добыть? Правильно, в Незере. Поэтому сейчас быстро в шахту, добыть алмаза, и потом пойдем в Незер. Это оказалось легче, чем я думал. Тэп. Да, Наш первый алмаз здесь шахты. Сразу пять штук. Неплохо. Так, пора поставить портал. В Незер. Вот здесь поставим. И вот он. Зажигалки нет. Страшно. Я забыл про одну вещь. Нам же надо часть брони надеть. Золотой. А у нас ее нет. Давайте сделаем себе шлем. Ну почему бы нет? Мы готовы открыть для себя новый мир. Незар. Не знаешь, что нас там ждет? Ну давайте. Три, два, один. И мы уже тут. Чисто старый Незар. На самом деле, все, что нам нужно от Незра сейчас, это соул-сенд. Ей больше ничего не надо. Потом мы сюда вернемся, все исследуем. А пока только соул-сент. В принципе, и кварца можно подавать. Опыт нам тоже понадобится. Э, ты меня атаковать будешь? Ну ладно. Я испугался. Пигрин, здорово. Давай поторгуемся. Я тебе золото, а ты мне что-нибудь хорошее. Давай. Хм. Зелень стойкости. Неплохо. Спасибо. Эндерпер. Ого. Спасибо за сулсент. Ну и сами мы довольно немного сулсента. В принципе я все добыл что нужно было можно возвращаться мы дома так ладно я немного затянул пора идти строить ферму сначала надо выкопать пространство вокруг спавнера в каждую сторону от него должно быть 4 блока пустых Да. копаем Сейчас копание я все сделал Все выкопал Теперь нужно сделать слив Для этого убираем факела И заливаем воду э, Надо еще одно ведро Паук, не надо не надо. Заливаем второе ведро воды У нас получается бесконечный источник И разливаем воду просто так С другой стороны нам нужно выкопать траншею Дальше заливаем по бокам воду И вот здесь по центру второго шея ставим табличку. Это надо убрать. Дальше выкапываем здесь небольшой тоннель. И сюда мы тоже разливаем воду. Ребят, я только что потерял полчаса записи. Не знаю, как это случилось, но я их потерял. Извините мне за это. Ладно, расскажу, что случилось. На самом деле вы потеряли немного. Все, что я сделал, это... Поставил здесь Сулсэнд, но не успел расставить источники воды, поэтому он нас не поднимает наверх. Я отправлялся на поиски океана, чтобы найти ламинарий и уснуть нормальные источники воды. Для тех, кто не знает, ламинарии вокруг себя создают источники воды из текущих блоков воды. Ну и вот здесь такая небольшая убивалка. Итак, ладно, я пойду искать океан и вернусь. Когда я его найду. Эм. Джунгли? Лол. То есть это нормально? Что джунгли есть, а океана нет? Я серьезно. Рядом ни одного океана. Зато джунгли есть. Отлично. Эти джунгли еще и бамбуковые. Ну, это хорошо. Надо бы спрыгнуть. Давайте прям с ведром. Бышь профессионалы. Давайте. М -м -м -м -м -м. Ладно, ладно. М -м -м. Первая смерть. Очень тупая смерть. Давай, давай. Пам -пам -пам -пам. О! пластинка, спасибо так, ладно, вы дома поход получился неудачным совсем неудачным ну ладно можно и без ламинария обойтись потом поищем океан еще раз угу. я вроде все сделал, сейчас я должен работать пузырьки, пузырьки есть проверяем ага, проверили прекрасно Отлично. А теперь? Давай. Все прекрасно работает. Только теперь надо обратно. У меня воды нет. А, ага. Обратно не спуститься. Класс. Можно так. Можно так. Все. Да. 200 IQ. Ну если все работает, осталось только закрыть спавнер. И убрать факела. Убираем последние блоки нужный факел ну и все ферма работает да правда зомби не один удар но ничего потом исправим добавим лаву а пока и так сойдет да. и я слышу что там зомби застряли давайте посмотрим почему а застревать на здесь, потому что здесь нет воды или да нет ну ладно это потом исправим когда получим кирку на тач это можно будет легко исправить. Нам нужен лишь лед. А пока, в принципе, можно и так. Здесь убивать. Ладно, потом исправим. Хотя, зачем откладываем потом? Может, прямо сейчас пойти в Незер, добыть уровень и зачароваться. Это будет быстро, наверное. Только надо инвентарь почистить. Итак, наша цель 30 уровень. Как его можно быстро получить? В Незре, добывая кварц. Поэтому поехали. Стоит есть. Этого должно хватить. Если что, потом еще раз ходим Незер. Не проблема. Я сделаю небольшой загон для коров, чтобы формить кожу. Она мне нужна для инчантера. А еще у меня ломается кирка потихоньку. Это проблема. Ладно, я тут немного поформлю и вернусь. Я забыл. Нам нужен же лед, чтобы ферма лучше работала. А лед где? В океанах. Поэтому пошли искать океаны и айсберги. Да. Поехали. Океан. Всего две блоков. Он еще и теплый. Нет. А теперь пошли хотя айзверки. Да. Я не остановлюсь, пока я найду их. Еще надо ламинари собрать. Черт. С трезубцем. Чего? Утопленник с трезупсом. А -а -а -а. Так, аккуратненько. Аккуратненько. Я не хочу здесь умереть. Я очень не хочу здесь умереть. Не выпал трезубец. Ну и ладно. Еще один? Вы серьезно? А -а -а. Погоди. Там еще один? Два утопленька с трезубцами. Рядом. Одновременно. Ааа, -а -а, это проблема. Мою лодку съел. Так, так, защищаемся. И плывем отсюда. Полтора хп. Пофиг, плывем. Я не хочу умереть. Я очень не хочу умереть. Они до сих пор стреляют, да? М -м -м. Так, почему. Почему я умер? Я утонул. Самообидное. За то, что я потерял 30 уровень. Его придется фармить еще раз. С седьмого. Ну ладно, хоть не с нуля. Так, так. Это там что такое? Стоп. Айсберги. Наконец-то. Наконец-то. Ладно. Можно плыть домой. Думаю, наш поход удался. А тут у нас кораллы. Да. Походу, это, конечно, хорошо. Но у нас до сих пор нет кирки какое-то касание. Поэтому я продолжу фримить коров, чтобы было больше кожи для книг, и потом вернусь. Прошло полтора часа, и я нафримил на полный чантер. Давайте его построим. Яху! Давай, что-нибудь хорошее. Эффишность 4. Небесная кара 4. Эффишность лучше. Ага. У меня адресату урона нет. Пошли фармить. Давай Эфишнс 4 Только эфишнс 4 М -м -м. Я не хочу такую кишку Пошли еще фармить А вот теперь Удача 3 Вау Давай Нормально Нормально Ес Ладно, я думаю, можно заканчивать. Спавнер мы, конечно, не успели достроить. Точнее, ферму. Но, ну и ладно. Достроим, наверное, в следующей серии. Как-нибудь его украсим. И льда добавим. И, самое главное, что он работает. Так-так. Ставим как-нибудь так. И будем заканчивать серию. Да. Ферма получилась не очень. Но это временно. Мы потом улучшим. Добавим льда, добавим автоматики, добавим украшений, и все будет идеально. Ну и давайте Ступайте в группу ВК, пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь. А с вами был Оксим и уже вторая серия ванилы. Ладно, пока-пока.